Так, я поняла, что, а, Лен, еще раз, ты стремилась быть хорошей мамой, ты что ли, вот про это, да? И сейчас ну, да. не понимаешь, для чего это. Я, да, стремилась быть хорошей мамой, а теперь, да, мне, я, мне непонятно. У меня такая тревога из-за детей всегда у меня, у ребенка потом, там начались... Ну, как по, по врачебному офиктивноспираторные приступы, когда она там плакала и закатывала, теряла сознание, Для меня это вообще. И у меня сразу всю горячую, как горячим чем-то шпаривала и я стояла, не знала, что делать. А потом оно все, ну, ну, как мне объясняли врачи, что такое, да, у маленьких детей бывает. И думаю, почему, за что, для чего мне все. А потом я уже просто поняла, на что мне это все указывает. И организм, и я не знаю еще что, потому что я, когда начала смотреться санги, я только э, как сказать, мне, потом, мне сначала думала, что это такое что-то эзотерическое. Мне, как вы говорили, это страшно для мозга. Вот это как не знаю, была, трансформация на такая массатушки. Это вообще как для меня было. Потому что я с такими паническими атаками вначале была, после е-естности. Мне снились сны про е-ест, и там ну, линия, что нужно умереть. И у меня просто мозг боялся умереть, я боялась на улицу выйти, боялась вообще. То есть у меня такое было сначала, серьезно. А, и мне врач, гомеопат, вот эта, которая стоит, здесь, сейчас, я осознанно, она в моменте». А я каждый раз когда вот, это я есть вспоминаю, и все, у меня паника начинается. Я месяца четыре не могла смотреть ваши сатанги, потому что мне было страшно сначала. Вот, потом я начала смотреть, начала смеяться вместе с вами, когда вы смеетесь и рассказываете, что да, это действительно страшная девочка, которая тоже там, кому было плохо. И мне было один раз очень сильно плохо, я не понимала, что происходит, и заглядывала, там, пыталась заглянуть. Но все равно до меня вот где-то не доходит. То есть я, у меня больше, наверное, ум у меня это все хочет, чтобы до него дошло это все. Вот. А, я даже, когда говорю про ум, я не знаю, кто говорит про ум. То есть я не знаю вообще, я в общем, не, не могу понять. Момента здесь и сейчас у меня бывает такое вот, а, как, я не знаю, как это объяснить, такие маленькие такие моментики проскальзывают такого, безусловного счастья, я не знаю, как это объяснить, но, то есть, мне а, все равно, что происходит вокруг, вот просто, когда я себе повторяю, что я есть, у меня такое внутри, такое вот, аж хочется вдохнуть, вот так вот, воздух, аж как будто бы, вот, я что-то вдыхаю такое приятное, и хорошо становится, все, не тело, не ощущение тела, а вот, ну, такое вот бывает, но они такие коротенькие, и когда вы говорите про и есть, я прям слушаю, я как-будто бы туда погружаюсь, вот как вы говорите. Но вот все равно у меня потом выскакивает, у меня сразу ум начинает подключаться. Так, а там сказали надо так, а там и все. И у меня вот эта вот идея просветления, она все, она у меня конкретна сейчас. Из-за этого я нашла ваши контакты, я даже не знала, что так можно с вами онлайн. Вот. и очень про фильм вы рассказывали тоже их на сатсангах и написали недавно про то, что фильмы прям. Я вчера это прочитала, и у меня такие полдня были, я смотрела на друзей, там встреча была, день рождения, там, я смотрела, они меня поздравили, как будто я, правда, фильм смотрю. И у меня не было внутри ощущений, вообще не было вот эмоций. Как это снимать. То есть я смотрю.. И классно. Вот, ну, вот они поздравляют и все. У меня раньше я там тревожилась, что сказать, как ответить. А тут я просто на них смотрела и такой, ну, прикольный фильм я себе создала. Вот у меня классный фильм, но у меня все отлично. И я на них просто, на, ну, наблюдала, так классно. И у меня такое, ну, как, может быть, я каких-то ум ждет, каких-то ощущений, что вот я там, о, уп упала, умерла и все у меня поменялось резко. Вот, так изначально и было, я даже врачу говорила, мне что нужно умереть, упасть, я сначала падала в истериках на пол, потому что я не знала, мне было страшно, я не знала, что со мной происходит, действительно казалось, что я умираю. И, и сейчас вот все это прошло, те э, панические атаки, тогда. сейчас я не знаю, что вот просто, ну, ничего, все так же продолжается, как было раньше. И раздражение появляется, и на мужа обиды опять появляются. Хотя я их сразу вылавливаю в себе, понимаю, что это это я обижаюсь, меня никто не обижает, но все равно, и тут же он все равно меня раздраж, раздражает, и хочу раздражаться, и хочу сама себя. Ну, такой бред какой-то. Ну, смотри, во-первых, начать с того, что да. детки маленькие у ну, тебя... И когда происходит пробуждение, вот здесь вот э, у женщины действительно изнутри прежде всего бесстрашие. Потому что пробуждаться, когда маленькие дети, и не при подготовленном уме, это очень страшно действительно. Но в данном случае ты еще там посмотрела, тут посмотрела, у тебя уже в уме сформировалась идея о просветлении, понимаешь? И вот эта идея о просветлении, она тебя откидывает, и возникает паническая атака. По факту ты прямо сейчас этим являешься тебе для того чтобы войти в... то есть он у тебя ум уже нарисовал какую-то некую есть которая существует как отдельная и начинает в это играть и сам себя же боится сам от себя же паникует там страшится падает и так далее то есть увидеть это словно ты со стороны наблюдаешь до да, в осознавании. То есть тело там какие-то может и конвульсии у него быть, это все игра ума. И вот последняя точка, когда было день рождения и ты видела, то есть на самом деле это безэмоциональность, но там совершенно другого качества чувственность раскрывается, потому что до поры до времени, когда мы не осознаем себя как осознавание, а считаем себя некой, ну, нам сказали, что вот, ä, тебя, тебе сказали, что ти, тебя там зовут Лена, ты в это поверила, mm. и считаешь себя Леной, считаешь себя телом. И, соответственно, в уме складывается нейронка, что ты когда-то родилась, когда ты умрешь, и весь, вси, весь страх идет только отсюда в да. Вот. Да. Вот. А... И вот здесь ум проходит виток растождествления, можно так сказать. Но даже не то, что растождествление, он сам, мозг созревает для того, чтобы увидеть себя со стороны и в какие игры он играет. И здесь необходима только ясность, выкинуть вообще все идеи. Вот прям последнюю неделю очень много пишут, а что же такое просветление и так далее. Понимаете, желание просветлеть, это аналогично такому же желанию, как я хочу, там, я хочу просветлеть, как я хочу Мерседес. Это желание персонажа, и оно на определенном этапе имеет место быть, оно, ну, как бы, потому что все на своем месте. Изначально персонажу нужны были только материальные какие-то блага, потом он начинает гоняться за духовными, какими-то состояниями. Таким образом мозг эволюционирует, он развивается. И вот важно не цепляться ни за какие состояния благости. Важно выкинуть вообще эту идею о просветлении, потому что просветление не достигается. Только когда есть готовность и созревание у ума, тогда... Когда ты действительно останавливаешься, ты словно как бы бегала-бегала, как хомячок в этом колесике. И тут ты приостановилась и отдалилась от этого колесика. И вот тогда ты ясно обнаруживаешь, что вообще происходит. Но ну, у меня больше вот как, как про роли вы говорите. Вот так вот у меня, видимо, ум хочет смотреть на эти роли, но тут же как ум смотрит на них и меня так ну как я как вы говорите есть наблюдатель, который ну как наблюдает за умом, да, а у меня такое чувство, что это все ум, это всё. то есть все что я думаю, все что все равно все это ум, это все ум и даже все ум даже на роли я смотреть все равно это ум конечно вот здесь ты... Это не, не что-то отдельное. Все, что ты видишь, чувствуешь, осознаешь, воспринимаешь, это все ум. То есть э, остальное все можно просто ощутить. И тоже это же уже опять идея вопроса ума. А, прямо сейчас смотри а, в вопрос, кто я. Да? Вот туда направь все внимание. Потому что говорить можно долго. Ну да. Кто я? Я Лена. Вот. Мимо. Лена физическое дело. То есть я говорю так, как... Ты сейчас умом это ну, делаешь. Вот, так, как... вот ты сейчас делаешь умом. Ты это ну, делаешь да. умом через понимание. Я же тебе говорю просто немножко сдвинься, немножко глубже просто вопрос «Кто я?» и все внимание в это «Кто я?» У меня, у меня все ум он там крутит, крутит что-то догоняет вот смотри кто мысли. а теперь мы мыслительный процесс осознается ум осознается кто его осознает я кто я? что-то невидимое, не, не что-то такое бесконечное. Вот это и есть ответ. Потому что Лена, она тоже в осознавании. Если она в осознавании, если ты можешь назвать, сказать, что я Лена, это не то. Это, это просто вот название. А то, чем ты действительно являешься, оно всегда до слов. Ты не сможешь найти. Вот это прямое переживание. То есть, Ну да. Ну, у меня, я имею в виду, сейчас тоже такое, этот, часто себе задаю, кто я или особенно, когда я есть, тоже кто есть. Ну вот, ну, вот смотри, что, что? Ты... не надо повторяться. Теперь вот смотри, ты один раз задала, ты же один раз это увидела, осознала, все. Потом ум уже начинает играть в кто я. Обнаружь это. Что, что? Потом уже, вот единожды, ты единожды это осознала, обнаружила, этого достаточно. Потом уже ум начинает играть в кто я. В да. эту игру кто я. И он начинает там... Это настолько безусильно, и ты не можешь быть ни здесь ни в сич... и не в сейчас. Ты всегда здесь и сейчас. Ты сама, это здесь и сейчас. Все остальное, что рисует ум, это идеи, это какое-то вообще воображение. Если ты используешь воображение, если ты используешь визуализацию, тебя будет откидывать. Тебя действительно будет откидывать, и отсюда будет возникать паническая атака. Потому что сам мозг себе же помогает, потому что у него уже есть созревание. Более глубинно обнаружить то, чем ты являешься. И ты это прямо сейчас уже сделала. Больше ничего не надо. Остальное все лечь и умереть, еще как-то там, это он будет разыгрывать. Это правда смешно. не да, я просыпалась, я по впечатлениям ходила такой бред вообще и по поводу ролей очень многие тоже начинают избегать ты не можешь избежать этих ролей вот это сейчас таким образом твое сознание являет эту игру и ты сама же в этой игре, и в этой игре у тебя есть роль э, мамы, где есть дети. Но здесь э, необходимо вот немножко отодвинуться от социально-ролевого контекста. Просто у меня иногда такое чувство, что я как ну притворяюсь, а мне не хочется притворяться, особенно вот с мужем. У меня получается, что... Никусь, подожди. У меня получается, что когда с мужем, ну, мне вот не хочется, бывает, особенно когда панические атаки появились, мне все меньше хочется вообще к нему как-то прикасаться, обниматься, то есть у меня вот это вообще ушло. И когда он подходит там и говорит, вот, там ты холодная стала, там это, а тебе вообще ничего не интересно. А мне иногда прям приходится вот играть рот, что мне что-то интересно. А потом думаю, для чего я вообще играю тогда. Ну вот здесь идет тонкое предательство себя, то, что ты уже играешь в те игры, в которые не хочешь играть. А вот эта вот холодность, она имеет место быть на определенном этапе, потому что когда происходит истинное пробуждение, то эмоциональность вся она словно холодным душем вот так смывается. И, соответственно, близкие чувства, что ты что-то, что что-то поменялось, и они начинают вывозить, ой, там внимание меньше, еще что-то. На самом деле у тебя происходит процесс вот такого явного обнаружения себя. И здесь беспристрастность включается. И на фоне вообще вот этой нейрофизиологической системы, э, гормональный фон меняется, и, соответственно, уже не хочется эмоционировать, уже вот это вот, знаете, там, всем любовь послать, там обняться или еще что-то. То есть это э, имеет место быть. Это не значит, что ты станешь, там, останешься такой какой-то хладнокровный, и ум может сразу нарисовать там вот там железная леди или еще что-то такое, нет. Здесь, наоборот, происходит глубинный, глубинный сдвиг. Потому что там, где безусловная любовь, вот в ней совершенно по-другому раскрывается твое восприятие вообще всего. И, соответственно, ты глубже, если будешь проникать, то обнаружишь, что кроме тебя вообще никого нет, тогда перед кем ты играешь? Для кого ты стараешься быть хорошей? Вот я вот это, у меня визуализирование сначала было страшно, когда я вот это вот, вы говорили э, про то, что ничего не существует, это все иллюзия, ну и у меня как, я не могу это, ну, то есть у меня, непонятно, для меня это немыслимо, ну, то есть я не знаю, как это немыслимо. Может, Когда ощущаю, к... него... ощущения есть, вот это вот и главная галлюцинация ума, что мы настолько все, как наркоманы, на этом крючке ощущений, чувствования, значит какого-то постоянного эмоционального трипа, при всем при том, что неважно не там что, книжку ты читаешь, медитируешь, куришь там, не знаю, наркотики или медитируешь. Вот здесь яснее необходимо посмотреть. И это не значит, что. Вот, вот эта вот человеческая любовь, она обнуляется. Потому что человеческая любовь, она основана, на... Я тебя люблю за что-то. Да, за что-то. Не, безусловно, это да. И если ты мне это что-то не даешь, все, пошел вон. А вы началось... А вы это да, просто было сокрыто, было. ты просто это ясно сейчас да. видишь. Увидела, да. Вот и мозг пугается. Вину, да, это А это всегда было, а здесь видение просто открывается, просто ты сдвинулась и ты начинаешь более ясно видеть все те игры, в которые ты играла, все манипуляции, которые ты раскидывала. Вот, и, и, соответственно, дальше с глубиной, с глубиной, естественно, сразу возникает чувство вины, потом самоосуждение. Здесь на этот крючок не ловитесь, потому что здесь очень тонкая такая духовная гордыня вылазит на этом, потому что обвиняет и винит это тот же самый персонаж, ну, только более тонкий сам он с такой, собой сам с собой играет, да. А, безусловно, любви нет двоих. Это не значит, что все пропадут. Ты просто отдельность не чувствуешь, она уходит. Все дети твои дети, понимаешь? То есть, то ли ты в миру, да, вот в этом, в мирке жила, варилась в этой игре внутри. То ли она расхлопывается, и ты понимаешь, что это все внутри тебя. Все эти игры, все миры, все вселенные, все это внутри тебя. Вот, вот это и есть единое сознание. То есть по факту пробуждение – это осознавание, сознание. А просветление – это просто сознание, когда даже осознавание уже обнуляется. Но не рисуйте ничего в голове, вы прямо сейчас этим являетесь. Если вы более внимательней присмотритесь к этому, вы это прямо сейчас обнаружите. Нету никакого завтра, никогда не было. Вот это вот галлюцинация. Если вот более внимательным быть, затихнуть, начинать э, отслеживать э, какие-то мысли, это не значит, что э, ум остановится и мыслей не будет. Это все ложь. Мысли, они приходят, уходят. Вы просто не затронуты уже ими. Они как бы на, на периферии, на горизонте. Это как облака в небе. Пришли, ушли. Вы не цепляетесь за них. Все. А вот это вот глубинное осознавание, разворот внимания на то, что прямо сейчас есть им. Не где-то когда-то, как ум рисует. Не думает ни о каком-либо прошлом, а вот, вот здесь и сейчас. И когда ты сидишь в этом обнаружении, э, в этом э, осознавании, и вдруг, если возникает какая-то мысль из прошлого, вот здесь и э, можно сказать, такая как бы практика внутренняя. Ну, как можно, ну, можно так сказать, что это практика. Ты просто не реагируешь на эту мысль. И если вдруг ты среагировал на эту мысль, ты на эту реакцию другой ничего не накладываешь. Вот оно все открыто прямо сейчас. И тогда вот это вот тонкое-тонкое, оно обнаруживается. Вам ничего не надо делать, ничего достигать. Это, вот, это персонаж хочет достигнуть. А да, когда... когда я себе говорю, что нужно наблюдать а, за собой, смотреть внутрь себя, это тоже ум ползает. Да, конечно, конечно. Это тоже ум смотрит внутрь себя, визуализирует и, и все. А тут наблюдение, наблюдение, оно всегда есть. Дальше сдвигаемся, наблюдение обнуляется, созерцание. Вот оно, созерцательность, всегда есть. Им. Вот это есть, если она всегда есть, ее не может не быть. Но у меня э, все чаще, она со... то есть я себя не заставляла изначально. Я просто, видимо, мне сразу пришла информация про то, что э, не нужно... Вот идея про идеи, которую э, вы говорили, что э, не нужно вот, вот эту идею откидывать вообще, просветление. Я ее вовремя, видимо, про... Но все равно, она меня, конечно, есть, но у меня... Она... Она как приходит, так и уходит. И ну, забирай, ну дайте поговорим. На, вот это тебе держи. И пока я это знаешь. У меня сегодня с утра. После вчерашнего днм мои с мужем ссоры. И у меня младшая дочь сразу вообще чувствует. И она вот сегодня у нее, видимо, с утра началась она как-то. Вот очень тонкий момент. Все есть им в зеркало существования. И если вот вчерашняя ссора, она прошла вчера, и она имела место быть, если ты глубоко внутри считаешь, что это было неправильно, там зарождается да. очень тонкое чувство вины. И твой же ребенок да. помогает тебе это увидеть. Вот здесь кристальная ясность необходима. Оно имело место быть. Вот понимаете, ясное небо, солнце, света, все хорошо. Вдруг посреди неба гром. Гроза. Вы же не выбегаете и не говорите это неправильно. Это природа явлений, вещей. Ссора имела место быть. И это будет продолжаться до тех пор, пока. Ну, вот эта ссора, вот этот сценарный сюжет, он будет продолжаться до тех пор, пока ты. В момент вот этой самой ссоры не включишь более глубинную осознанность, посмотреть на все это под другим углом. То есть я, то, что я ссорюсь сама с собой, что это вообще бессмысленно? Конечно. Но такое было у меня несколько раз. И у меня муж сразу... То есть я прекращала говорить, ну, потому что я понимала, что смысл мне сама с собой разговаривать. А он просто... Ну как, он сначала что-то, что ты молчишь, что ты молчишь, а потом, ну, и все, и замолчал там. Потому что в игре всегда двое, в разборках всегда двое. Как только ты понимаешь, что второго нет, оно все обнуляется. Ну, такое у меня бывало уже, частенько бывало. -то. То, что и про за детей, когда они вот кричат, и я понимаю, что это вот мое внутреннее, оно кричит. И они, вот, они просто показывают, ну, отражают, показывают мне, что оно кричит у меня. Когда панические атаки были у меня вообще, дети просто с утра в истериках просыпались. И они потому что они еще со мной спали, и они вот это ну, ночью, слава богу, мне всегда хорошо все, слава богу, да. Но так проскальзывает вот это, какие иногда. Это нормальный Но, я процесс. Думаю, не просто Думаю, они просто так, я все равно, в это все. Я пересмотрела про яестность. Мне это дала врач, когда я яска после там курсов саморазвития, вот это всей, как там оно, эзотерика, не эзотерика, зеланд и все остальное. После того, как я там раскручивала чакры, я у меня месяц такой хороший был, и все хорошо. И тут и желание писала, я хочу быть осознанным, у меня все дополнительные желания, мне ничего материального не нужно. Я просыпаюсь через месяц этого курса на другой день, никогда не было проблем с почками, не знаю, таких серьезных никогда. И я просто встать не могу, сколько с температура. Я так 7 дней лежала, мне врач прислала ваше видео. Посмотри, вы там рассказываете про то, что все мы хотим принять пилюлю, а вы ты посмотри на, внутри, что что у тебя там болит, почему там. Я начинала я пересматривала ваши видео не, не, не, очень много раз. И потом, через неделю, когда у меня даже начало все проходить, и вроде бы как все уже было хорошо, я еще раз начала смотреть, потому что мне про «я есть» и вот это заинтересовало, мне стало интересно. Но потом, как я через еще неделю насмотрелась вечером, утром проснулась, поехала в магазин, все как обычно, возле магазина стою и понимаю, все, я умираю, реально, здесь чувствую, теряю сознание, сейчас упаду, тут умру, бегом домой, прибегаю в панике, и вот это вот начинаю бегать, что принять, болит сердце, все падает, голова гружится, на меня няня смотрит в шоке, ну и вот у меня, я сама понимаю, что я не просто так в это вошла, и значит, и оно проскальзывает, и хочется еще больше информации. А сейчас все больше понимаю, когда хочу, даже сейчас перед сатсангом, я хотела задать вопрос, даже больше поделиться, что это, из-за чего это началось, и в итоге все равно я к вам и пришла, потому что все с вас началось. А потом думаю, а смысл вообще вопросы опять задавать? И сейчас все равно думаю, но если я уже пошла, я задам вопрос, Хотя очень часто приходит вот эти когда хочется поругаться с кем-то или там на детей там что-нибудь покричать и я думаю на кого я кричу, а смысл вообще, а когда мне дети говорят вообще слова такие бывают там старше, все что ну прям я говорю ты права на сто процентов что ты сейчас сказала а потом же говорю сама себе, но зато я же понимаю что она не просто так не так говорить, Указывайте мне на мои какие-то неправильное что-то. Но пока ты считаешь, что что-то в тебе неправильно, они тебе будут подыгрывать. Здесь вот, вот следующая ступень момента, идет. Тут быстро очень ум. Тут очень быстро. Здесь необходима ясность, ясность. Вот эта мудрость раскрывается. И она у тебя у меня есть. Правила, законы, я да, вот это все умы, вообще да. не работает. В пробужденном состоянии сознания а, не работает. Потому что вот эти все правила, принципы, все какие-то кармические истории, судьба и так далее, это имеет место быть, а, если взять значит, спиральную динамику Грейвза ну, вот, до зеленого уровня. То есть переход с зеленого на желтое это пробуждение. Это вот здесь вот у ума начинается. Там и страхи, и все, и обнуление происходит. Но когда уже э, ты явно, просто, вот смотрите, сейчас очень внимательно, мозг может прям прилипнуть да, к словам, то есть это вот слова мимо, слова все указатели. Когда ты явно уже в пробужденном сознании, там это описывается как желтый уровень, то, соответственно, все те правила и принципы до желтого уровня, они не работают. И если ты сейчас отсюда пойдешь крутить чакры или того же Зеланда читать, тебе будет плохо, потому что вся твоя система будет сигналить то, что вот это уже не имеет места быть. Это было и помогало на своем уровне. Все. И поэтому, это. если вы одной ногой там, если вы хотите там за счет пробуждения там улучшить свою жизненную ситуацию, это все лажа, потому что действительно, если глубинно ты идешь в это... Это смерть эго, но ты с глубиной видишь, что эго никогда и не существовало. Это вот эта иллюзия. Это вот это, вот это я, авторство, это вот это вот яколка, это которая все себе хочет присвоить и просветлеть, и Мерседес и ему нужен и еще что-то, там, и отношения, и деньги, и все. Оно умирает. Вот это я умирает. И, и если ты не осознаешь этот процесс, это очень болезненно происходит, если ты цепляешься. Это больно. Если да, ты да, хоть да, за да, одно царь, состояние да. начинаешь цепляться, потому что вот, и когда это раскрывается, то есть сначала ты в купольности зажатая во всех своих идеях, там сидишь такая, и тут оно все раскрывается, и вот эта благость, блаженство, сатори, самадхи, кто-то называет, это имеет место быть «не ведитесь», на это. Вот здесь вот прям палкой по хребту надо. Или пинок под зад. Потому что как только ум зацепится за любое вот это состояние благости, его будет отшвыривать, и отсюда пойдет паническая атака. Дальше этого проходить. Это этапность. И для физиологии в этой плотности необходимо время. Ну, по факту ты понимаешь, что времени нет. Но здесь вы, вот в этой э, плотности, где есть галлюцинация, что есть время, необходимо некоторое время, чтобы вот этот процесс, он угу. произошел, ну, да, все чтобы все это улеглось. Быстрее, понимаю, все а быстрее, вот, быстрее. Вот, вот здесь вот ты выходишь за пределы времени. Быстрее кому надо. Куда ты торопишься? Если, да. если нет ни начала, ни конца, если нет ни прошлого, ни будущего по факту. Все существует одномоментно. И одномоментно можно сказать, что ничего не существует. Ну, я, я да. Одно время начинала, я просто всю, всю жизнь в спешке. Я просто начинала себя останавливать. Причем начинаю бегать, бежать куда-то, спешить. Я просто сажусь и сижу. И понимаю, что. Ничего не произойдет, если я куда-то даже и что-то не успею, и я просто сижу и думаю. Но у меня вначале было как это, когда мне советовала даже врач, и, и потом я уже просто поняла. Вот сейчас у меня уже все, у меня нет спешки, я практически, ну редко, когда начинается, мне сразу показывают, либо на меня что-то упадет, либо где-то ударюсь, я так, стоп, я останавливаюсь тогда. Потому что дети, ну все равно Потому, что понятно, что ты равно. Дети, не дети. Сама тебя. Вот, Но дети все больше умилять начали, если бы раньше я на все это, у меня реакция вообще поменялась. Отлично. Просто я смотрю, и они просто как обезьянки себя ведут, это очень смешно. Даже когда они разносят, все размазывают, растирают, все равно смешно. Да, конечно. Все есть вот эта любовь, все есть. Ну, можно так и назвать. Поэтому и ты этим являешься прямо сейчас. Просто невозможно найти то, что никогда не было потеряно. Вот здесь для мозга он, он ищет, ищет, когда он <coughs> действительно по-настоящему происходит обнаружение, обнуление, он в разные стороны смотрит. И ничего не может найти и вот здесь опаньки и вот тут необходима ясность не повестись потому что он начнет выкидывать такими словечками Фу, пресно невкусно пустота еще что-то а что же дальше вот очень тонкий вот здесь вот момент здесь только но это все в осознавании, ведь кто-то это осознает все внимание на само осознавание да, вот про внимание, что вы говорили, мне даже было интересно, как, как это внимание, но я уже просто поняла, как я его переключаю. Ну, внимание — это, это ум. Внимание — это ум. И когда внимание возвращается, и когда ты само внимание направляешь на внимание, оно растворяется в источнике сознавания. Вот, и тогда... Вот оно. Ну, да. То, что никогда не а было потеряно. А? То, что никогда не было потеряно. И ты понимаешь, ну, ничего да. другого нет, никого другого нет. И, вот, и отсюда отсюда возникает вот это истинное какое-то бесстрашие, доверие. Не какое-то оно там слепое там или какое-то, в общем, наигранное, а по-настоящему. Потому что можно играть в бесстрашие, можно играть в доверие, можно играть в просветление в пробуждение. А отсюда уже вот вот эта вот глубина. И ты видишь, что все есть и божественная игра Лила. Сознание само собой играет. Проявленное, единое проявлено через множество. И внутреннего, внешнего не существует все об одном. Поэтому первым делом, прежде чем бежать куда-то за какой-то идеей, сядь и посмотри, что у тебя происходит в ближнем круге, я всегда говорю. Какие у тебя взаимоотношения с детьми, там, с любимыми, с родителями? Вот это истинная духовная практика, и она происходит всегда ежедневно, ну, да. не там где-то в Гималаях или на ретритах. А? А? Да, была такая идея. Бали вот. и, и этот и, тай, и когда девчонки там писали тоже, и мне хотелось, а потом смысл вообще этого всего. Спасибо. Иногда бывает необходимо просто Но не, не туда ехать не из идеи просветлеть и что-то получить А вот просто потому что вот Изнутри идет Вот это желание, этот интерес Но как только ты едешь куда-то И у тебя цель Что ты там что-то получишь уже не оттуда идет движение. Ну, Сам да, процесс, само взаимодействие. И оно вскрывает глубины. Просто если поехала, потом в социум возвращаешься, и ты, и если ум начинает, о, там было хорошо, а здесь вообще трендец. Разделяет, ага, Разделенность, да. да. Я хорошо быть просветленным в Гималаях? Хорошо. В пещере где-то. А ты останься... В таком же состоянии сознания посреди войны или посреди базара. Ну да. Я вас благодарю. Я думаю, я успокоился на время. время категории времени убирай своего ума. Ну, Понимаешь, ну, ты ну, уже, ну, смотри, ну, ты ну, уже ну, себя ну, продолжаешь. Ну, Прямо сейчас это есть. Всегда. И ты всегда можешь вернуться, если у тебя один единожды было это обнаружено. А ты потом узнаешь, что ты никогда туда и не выходила. Это внимание, оно еще по периферии изначально может выпрыгивать, но ты уже осоз... это уже в осознавании. Угу. Ты так увидела, выскочила. Как только это обнаружилось, как только вы осознаете, что вы спите, вы уже не спите. Угу. Да, вот. Я это еще не обнаруживала, потому что все-таки... Так, давайте я тогда буду заканчивать. Uh -huh. вот все, благодарю вас, Катя. Пока. Пока-пока. У кого вопрос следующий? Задавайте. Включайте микрофончик. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. То, о чем вы говорите я все так прекрасно понимаю я как-то писала про то что у меня был опыт ну такой я не знаю опыт или что но достаточно очень глубоко наверное это происходило В какой-то момент мне просто я причем помню эти шаги вот в сознании Так щелчок щелчок щелчок здесь щелчок там щелчок и все поменялось то есть, ну ну то есть не поменялось я увидела как есть все это это происходило где-то три дня, периодически это как бы стихало, периодически увеличилось. Я не знаю, понимаете ли вы, я толкую. Но, в общем, впервые в жизни за свои 27 лет, на тот момент, yeah. я, я, я, я впервые в жизни за 27 лет, реально, я наконец-таки осознала, что я Азалия, мне 27 лет, на какой точке земли я нахожусь, ну то есть вот эту всю свою личность что ли я осознала впервые в жизни, и впервые в жизни я как раз таки поняла одновременно, я видела, что я не вот эта Азалия, да, то есть, а я просто, ну, просто все, вот просто все есть, и вот это вот, ну, не то чтобы я, но вот просто вот все есть. И одновременно я осознавала личность как бы зале. на ну, себя, да. Вот это происходило достаточно долго, очень много было таких внутренних открытий. Просто будто ощущение, как будто где-то внутри, ну, если так не сложно это в глубине моего существа, так скажем, в уровне живота. Как будто какая-то, ну, так скажем, книга мудрости раскрылась, я просто столько стокус, стокус, стокус приходила вот этих каких-то глубинных инсайтов, открытий откуда-то. Ну, в общем, я там была под впечатлением, конечно, показывать, как она есть и как я для этого жила 27 лет и думала, что вот эта вот жизнь-то есть, вот эти страдания, вот эти все там как там деньги заработать, как там, не знаю, ты козел а я хорошая, там ну, всех все свое, да. И потом. Причем причем при этом очень сильно болела под конец дня, прям трещала, прям, просто в голове были ни, ни, ни, мигрени, то есть никакого такого у нее не было, ну, на уровне тела. Ой, потому что, причем ну, могу голову этом просто очень долго говорить о всех своих этих ну вот этих. Это вкратце. Это было э, сколько лет назад? Это было три года назад. И потом все ушло. Закончилась эта ссора с мужем. Ну, то есть или началось, или закончилось. В общем, у нас был такой большой скандал с мужем. У меня такое было просто ощущение просто разбитости. Я, я ушла из дома на час. И я поняла, как мужики уходят вот за, там, за сигаретами, и просто они возвращаются домой. И у меня такое было, да это очень тяжелое состояние депрессии было, или вторые роды, эмиграция у меня просто было очень разбитое состояние, ну, между всем этим по и этим моим опытом, и как бы я вот только начинаю, так скажем, более-менее нормальное состояние, как бы человеческое, да, приходить, вот. Но у меня очень... Я, я даже не хочу спрашивать, как, как мне просветлиться, как мне снова освободиться от всех вот этих вот нагрузок умственных и вот этих кармических, я не знаю как назвать, в общем, всего это, этой тяжести. Я не знаю, у меня нет вопросов, в принципе. Я не знаю, зачем, я не знаю, что спрашивать. Просто я устала, мне хочется плакать, я не могу в этом жить. Я устала, короче, я понимаю, что все это просто какое-то дерьмо собачье. Ну, я себя чувствовала в ловушке. У такое отчаяние, что я не могу ничего поменять, не могу увидеть, или еще что-то. Вот. Все есть как есть, не себя не сдерживай, слезы текут, пусть текут. Просто тебе немножко нужно собраться. тебе нужно собраться прямо сейчас а, пойми а, давай посмотрим туда от чего ты действительно устала и кто это тот который устал что тебя по-настоящему не устраивает и не удовлетворяет прямо сейчас по чесноку Нет, я нечаст я кричу на детей, то есть я их ну, не только сама несчастная, я еще и своих, ну, вот этих человечков тоже делаю, несчастными. несчастные. И вот эту, вот эту свою боль, как бы, ну, именно нашел такой же боль. И ты за это себя винишь очень сильно. Да. И эта это круговерть продолжается достаточно долгий период. И оно будет продолжаться до тех пор, пока ты опять-таки не сдвинешься. Нет. Осознают, но ну, очень важную вещь. Эти человечки, они тебе помогают вернуться в сей ты, э, И они... Вот все роли осознанно выбраны. Изначально. Мне кажется, что они меня не любят и ненавидят. Это тебе только кажется. Они тебя любят, безусловно любят. И поэтому они соглашаются до конца играть эту роль. Прямо сейчас. Отпусти вообще любую какую-либо идею. Прямо сейчас смотри а, а, в то, кто ты есть на самом деле. Перестань себя обвинить за прошлое. Прошлого уже нет. Нет. И когда ты смотришь в прошлое, ты его оживляешь, и, и, и начинаешь, и ты думаешь, что оно могло быть по-другому. Не могло. Именно так и должно было все случиться. Со всеми, со всеми драмами, со всей болью. Да, это, кстати, то, что я пытаюсь изменить прошлое. Я не могу его принять. Вот ты в этом и застряла. И ты сейчас, с... а ты прямо сейчас можешь просто взять, обнять своих детей и поблагодарить их за то, что тогда необходимо было сыграть этот сценарный сюжет. Это и есть вот эта безусловная любовь нечеловеческого формата. Хорошо, а что насчет мужа он-то он он как-то ведет уже в соответствии с тем, ну как я так сказала. Тебе все подыгрывают он. и будет подыгрывать до тех пор, пока ты не очнешься, пока ты в эту сейчас, а, в это сейчас не посмотришь, пока ты не перестанешь а, хотеть поменять прошлое и фантазировать о будущем. Все идеально всегда и все всегда в божественном порядке. Увидь это прямо сейчас осознай. Только когда ты в этом творении хочешь что-то свое привнести, но тебе там не нравится там что-то, начинается страдание. Вот то, что было пять минут назад, это уже прошло. Туда смотреть вообще не надо. Все свое внимание, концентрат внимания прямо сейчас и сюда. Глубоко дыши. И если возникает вот это вот чувство вины, ты не ведешься на это, потому что ты туда качаешь кучу внимания, энергии и оживляешь это. Кого ты винишь? Фантомы? Их Этого ничего нет. Есть только сейчасность. И глаза твоих детей напоминают тебе об этом. Просто выйди из этого мыслительного процесса. Выйди из того, что ты хочешь что-то в прошлом поменять. Его нет. Только сейчас. И обнаружи эту глубину, этот покой, которым ты являешься. Он всегда присутствует. Собери все свое внимание сюда. Это только ты сама делаешь. Я тебе сейчас направляю. Мне стало немножко легче. Но есть... Мне все равно вот хочется задать этот вопрос. Задавай когда я была ребенком, происходили, ну, мои, так скажем, это истории, были очень тяжелые вещи происходили, страшные. И вот как раз-таки туда меня уводит постоянно. Я пытаюсь вот это... Ну, вот, этого, вот эту свою историю, своего ребенка, ну, как когда я была ребенком, я хочу, из, получается, изменить, я хочу оттуда забрать какое-то счастье, что ли, сюда, вот в радость привнести оттуда. Но ну, это ведь машина. Сама увидела. Та да, было, это... там было так нужно. Та боль нужна была тебе. Увидеть... Благо. В... Возьми оттуда зерно благо. Чему это научило тебя? <звы> У всех драмы. Все прошли от колопателя. Вы бы сейчас здесь не сидели. И каждому дается то, сколько он себе сам и прописывает, сколько он может это вытерпеть. И еще такой момент: ну, мы сейчас, получается, в эмиграции, в другой стране, и такой происходит процесс легализации, и мы не можем вернуться на родину ну как бы это такая история, да какая-то. ну как, я говорю, что какие-то слова, но суть о другом. ну в общем я буду говорить, то, что я говорю. вот эту историю. А, то есть мы не можем вернуться на родину и пока не закончится этот процесс, не решится вопрос, да или нет с нашей как бы вот этим кейсами миграционными. и мне очень хочется вернуться назад на родину, но я не могу этого позволить, потому что если я вернусь, то здесь точно не получится и обратного пути не будет. И вот как в случае, как это менять и непонятно, что мне делать. Здесь два варианта. Либо то есть ты, ну, ты откидываешь все выгоды ума. Я тебе совет не даю. Я тебе сейчас говорю, как я делаю. В таких случаях я всегда действую по импульсу сердца. Я откидываю все выгоды ума. Могу я вернуться? Не могу вернуться? Хочешь ты? Что тебя на родину тянет? Здесь нужно ясно просто сесть, понять, посмотреть. Потому что, когда ты э, осознала себя, глубина, познала, вспомнила, тебе везде хорошо. И вот отсюда, из этой сейчасности, ты очень тонко чувствуешь, куда тебе сейчас переместить, куда хочет переместиться это тело. Потому что ты ничего не выбираешь. Но когда ты чувствуешь изнутри, что вот туда уже тело само движется, вся энергия течет, а ты говоришь, нет, потому что здесь то-то, то-то, то-то, то-то, выгода какая, тогда начинается ломка. Только нравится, люблю, хочу. Вот ты отсюда опираешься, из этого и... идешь. Я понимаю, почему я туда хочу вернуться. Мне кажется, что там я наставила себя, и там я себя найду. Но ведь это не так. Ложь, конечно. Поэтому разберись, разберись. Прям сейчас смотри. Ты прямо сейчас есть. Возвращайся в эту сейчасность. Тебе кажется, что там будет лучше, но там будет так же, как и здесь. Да, ты приедешь первую неделю, месяц, а потом ты опять плюхнешься в это. И тебе будет хотеться в другое место. Да. Потому что, что там вдали трава всегда зеленее. Прямо сейчас ты есим. И прямо сейчас найди то место, где ты счастлива и хорошо. И тебе очень хорошо самой собой. Это не зависит от внешних источников. Ни от страны, ни от мужа, ни от детей, ни от кого, ни от чего. Ни от количества денег, ни от профессии, ни от творчества, ни от чего. Хорошо. И один вопрос. Написала, что я очень часто злюсь и прихожу в какую-то такую ярость. Как... Я... При этом я вообще у какое-то ощущение. Я абсолютно... И ухожу в эту ярость из потерянность какой-то, что ли? связи вообще какой-либо собой. Мне... Мне как будто тяжело отказаться от вот этой роли себя вот в этой ярость, разгневанной злости. Мне кажется, что если я перестану как бы злиться, то я потеряю себя. Ты. Просто боишься потерять какой-то образ. Давай разберемся, кто такая себя. Это я, вот эта тлящиеся, воды Ты срослась с этим. Это не ты. Это глубочайшая твоя иллюзия и заблуждение. Глубже смотри. Ну, там я вижу страх, на самом деле. Проходи через этот страх. Тебе уже деваться некуда, терять не, некого. Либо ты будешь э, э, вариться в, в этом образе, злиться и деградировать, еще вокруг всех разносить. Либо прямо сейчас у тебя есть э, огромнейшая возможность посмотреть и обнаружить то, чем ты являешься на самом деле. Хватит врать самой себе. Агрессия и злость на благодатной почве никогда не возникнет. Туда надо просто посмотреть и не бояться в это посмотреть. Я боюсь потерять себя, получается, да. Потерять себя как какой-то образ. А с тебя уже все сдирает, все существование все сдирает. А ты до последнего держишься. Перед кем ты танцуешь? Кроме тебя никого нет. Никого нет на, на планете Земля. Вот представь. Вот сейчас немножко представь. На кого тогда злиться? Перед кем танцевать? Для кого? Для чего? Смотри ясно. Просто это очень глубинные, сформировавшиеся с детства нейронные связи сети, которые необходимо увидеть, чтобы они обнулились. Если ты их будешь как в чердак прятать, еще вот так вот будет накрывать. Пришло время открыться. Я вижу, что я защищаю себя, маленькую девочку. Маленькая девочка давным-давно выросла. Сейчас смотри. У тебя уже у самой маленькой девочки... У тебя уже у самой дети. Нервничай, Нервничай отлично. Что ты там прячешь? Тебе и глубина, и мудрости все это есть. В каждом это есть. смотри в это. Что ты там заигралась-то? Себе мозг выносишь всем окружающим. Тебе оно надо? Расслабься и просто люби. Себя люби. Прямо сейчас обними себя. Не надо требовать это с откуда-то из этих персонажей кроме тебя никого нет хочешь чтобы тебя обняли обними себя есть рядом попроси скажи обнимите меня вот она искренность прям хочу тепло почувствовать я говорю я стала живее то есть мое тело до этого вообще было заморожено хорошо Если у кого еще вопросы, задавайте. Недвижимом, в недвижимом происходит движение это едино нет такого что вот сейчас вот я не двигаюсь а потом я буду двигаться это галлюцинации ума он делит разделяет все одномоментно случается поэтому вот когда вы пытаетесь в какой-то образ на себя одеть и в нем остаться Существование, которым же вы являетесь, этот образ просто сдерет, И чем больше вы за него держитесь, тем больнее. Вот оно живое сейчас. Вы всегда этим являетесь, вы всегда изначально... Ваша природа это, — это, вот, вот это то, что невозможно ни, ни, ни единым словом описать. Оно являет себя. В непроявленном, проявленное. А вы там кучу каких-то уже идей о просветлении, о пробуждении, там ситки еще приписали, там не знаю вознесение, там наверное в небо там подняться или еще что-то. То есть увидите вот прямо сейчас дыхание случается, вдох, выдох, осознавание есть, объекты видятся. Не рисуйте себе там ничего другого, не фантазируйте. Отсюда же мозг-то сам и помогает различными вот этими психическими атаками и так далее. Это возникает в тот момент, когда уже есть созревание, и необходимо обнаружить истинную природу самих себя. Все остальное, какие-то там гонки за какими-то состояниями, все мимо. Мозг на этом уже будет откидывать и создавать вот эту вот а, паническую какую-то атаку или еще что-то. И здесь необходимо искренность и смелость посмотреть вообще. Вот когда вы идете вот в, в это, да, пробуждение случается. Я же говорю все время, вот все, что было потайно, оно словно на сцену вываливается. Но это не вы. Не вы, вы этим не являетесь. А вы такие, ой, я там злюсь, прилепили себе там бирку-марку, я злая, и пытаетесь этот образ там или вот это вот с чем отождествились спрятать, оно потом с еще большей волной. есть им зеркало существования ничего отдельного нет и когда вы выходите за пределы социально-ролевого контекста каких-то идей знаний убеждений вот оно чистое явное проявленное в непроявленном случившееся являет само себя это великая тайна. Умом ее никогда не постичь и не понять». Все ваши потаенные страхи, все это высветится. Все то, во что вы когда-либо уверовали, все это увидится. Вы просто когда-то посчитали, что вот, вот это вот так. Я такой-то, такая-то. Вы не плохие, не хорошие. просто есть им без каких-либо определений. Вы не можете не быть здесь и сейчас. Еще такая тенденция. Тоже за последнюю неделю люди писали и прям видятся. Насколько мозг заигрывается в игру Я умираю, сколько туда ресурсов качивается? Вы всегда есть. Им. Как бы вы ни старались, не прилагали там кучу усилий, себя в чем то обвинить, осудить, умер... умертвить каким-то образом, вы это не сможете сделать. Либо он начинает сам мозг играть а, в игру «убей эго», которого нет. То есть необходимо для этого создать некий образ какого-то эго и потом его убивать. То есть обнаружьте здесь вот ясность необходима. Туда ресурс огромнейший качается. есть э, И есть такой фильм, можете посмотреть, Секрет Зоар. Не помню, какого он года выпуска. 2005 или 2006 русский фильм. Там вот прям очень хорошо эта идея, прям показано. Если внимательно его посмотреть, так вот там... Застряв в идеях прошлых жизней, оттуда из одной жизни в другую прыгал, прыгал, прыгал. все равно возвращался к тому моменту для того чтобы случилось обнаружение явное поэтому когда напрыгаетесь везде набегаетесь вот там там там там там там, там всем восполнитесь это естественный процесс и возникает уже такое такая тяга к чему-то вот сокровенному истинному а не какой-то там псевдо лже духовности или еще что-то потому что если ты сидишь в медитации к себе подходит ребенок ты говоришь там отвали я тут медитирую ну и что это вообще бред Я так тут себя познаю. Или там близкий человек. Верните изначально всё своё внимание, все свое внимание в сейчасность из каких-то идей. Из прошлых каких-то воспоминаний, из переживаний вот этой своей жизненной истории. Все настрадались. У всех вот так вот. Пришло время это отпустить. Зачем это перемалывать все? Туда куча энергии уходит. Или воображать о каком-то прекрасном будущем, о каком-то завтра, который никогда не наступает. Прямо сейчас живое. Прямо сейчас, вот она, благодать. Сдвиньтесь просто немножко. увидите это, обнаружьте. Тут не, нет никакой практики. Все внимание вот сюда. Вот этот весь концентрат, чтобы он здесь собрался. В частности в этой... и отсюда происходит разворот. Mm. Это так прекрасно быть живыми. И вот эта живость, она может обнаружиться, живое проявление себя на фоне неживого, можно так сказать. Бог сам себя, он не может обнаружить. Ему необходимо зеркальное отражение. Глаз сам себя никогда не увидит. Поэтому все на своем месте. Красота в глазах смотрящего. Спасибо. Еще такой при пример, да, может быть. Представьте себе на мгновение птицу, которая решила, что она просветлела. И она такая села на ветку, сложила крылышки в намасте и застыла. То есть очень у многих в голове <светление> о просветлении именно вот такая идея. И все там, и здоровое питание, и все, или вообще чуть ли не в пронаеды. Долго она так просидит? Ну, вот Абсурдность, да, то же самое с вами. Вы тоже, вы от птицы ничем не отличаетесь по факту. И вы такие гоняетесь за этим просветлением, за каким-то выдуманным, садитесь там в позу, медитируете, еще что-то такие все. Но это за, за, за, в образе застываете. Вы тут же можете в Намасте посидеть. Тут же побежали с горки покатались, на коньках, на велосипеде, тут, я не знаю, вкусили какой-то вкус, здесь, здесь, вот она живость, вот она жизнь, вот оно. И вы это не для кого-то делаете, не для чего-то, а потому что просто интересно, потому что это просто делается, а когда эта волна делается, она идет, а вы какой-то идеей Ха харакири себе делаете, перекрываете эту, этот поток, соответственно, потом это накапливается и в виде панических атак, в виде каких-то агрессивных состояний, это все выливается. Конечно, уму будет скучно, когда вы возвращаете внимание в сейчас поперво попервой это так потому что он же там привык какие-то идеи крутить но вы глубже этого проникайте значит вы туда направили внимание раз а, замечаете что он кидает вот это вот что ему скучно ну Пусть, пусть делает попытки с побега, они же уже в осознавании, куда он побежит. То есть вот смотрите, вот это в вас, то ли, то ли сначала вы внутри ума были, и он вами вот так вот туда-сюда, а, а сейчас он уже все вот в светимости, в осознавании, хоть туда побежал, хоть сюда, хоть он все вот окружён этим он как бы на сцене бегает туда-сюда. Да, это смешно становится. Вот здесь на этом этапе и необходима да, ясность, чтобы видеть все его изощренные игры самим собой, все его изощренные манипуляции, то, как он туда привык бегать, сюда привык бегать, воображать о прошлом, чё свести. Вот здесь и зрелость раскрывается. что ты не ведешься на это. Это обнаружение вот этой глубины самоосознавания. Родные, да, самые потаенные, глубинные ваши, скрытые, подсознательные убеждения вытаскивают наружу, им вот благодарность только. Если вы внимательны к этому, если вы действительно уже а, не забываете о том, что все есть зеркало существования, тут даже не то, что там в это поверить или еще что-то, а ты знаешь, что вот оно так работает, тогда... Это очень быстро обнуляется, и вы живое распознаете в живых. И вы есим видите в каждом еем. просто сформировавшие так есть страх любви еще потому, что это уязвимо, а быть уязвимо может быть больно, а может быть и не больно. Просто сформировавшаяся идея, то есть ты так как-то вот открылась свое время и вот так случилось, и ты сейчас опять таки прошлый опыт на живой сейчас накладываешь, и соответственно идет наложение, и идет запутанность, и боль, и страдания отсюда имитация откройся прямо сейчас кому может быть больно больно может быть только эго а когда ты вот оно живое ты обнаруживаешь что ты когда никем себя не называешь это истинная природа невозможно описать ни единым словом пустотность да, приближенная к этому в эту пустоту хочешь что она все мимо но как только ты Появилось какое-то я, и это я уже знает, как с ним должны вести, как с ним говорить, как его любить, как не любить. Все, на него уже налепляется, и отсюда начинает болеть. Отпустите любое вот это я. Я им это первое движение ума. И для многих из вас это даже уже вот это я им, оно уже вот то вот это живое затвердевает как будто вот эта фраза глубже этого проникайте уму кажется больно откройтесь этой боли, чего там держать уже там уже все из вас выметает уже и, и психоза, и агрессия и злость и вы там все, что-то держитесь за что-то сдача, вот она происходит истинная кто там умирает кто, хочет, кто боится, кто страшится? Кто я во всем этом? И вот это явное распознавание, оно все обнуляет, и вспышка самоспоминания случается. Ты настолько изнутри горишь, что тебе до боли все равно, равно, до тела все равно, до каких-то отношений, еще вот у тебя вот и вот, вот это вот. Потому что уже столько на кресте, там, на этом висишь. Уже пора все снять себя, открыться всему этому, чтобы это вот увидеть, что кто там по всему этому страдал кто там болеет, кто страшится умереть. ничего не надо делать для того, чтобы быть вам не надо играть в игру здесь и сейчас потому что вы являетесь этим здесь и сейчас и это безусильно, абсолютно безусильно Что вас разделяет, это вера в эту мысль, что я отделен, что мне надо чего-то достичь и так далее или тому подобное. И это все ложно. До новых встреч. Следите за новостями. Все ссылки выкладываю на онлайн-трансляции в Телеграм.